Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о четырех самоделках, которые мне пригодились для строительства. А именно, делали мы пристройку из пеноблока, это будет котельная. Так вот, в процессе строительства возникали некоторые трудности, решения которых мы попытались ускорить, мастерив по ходу строительства полезные самоделки о которых сегодня и пойдет речь. В самом начале мы столкнулись с необходимостью переноски пеноблока из места разгрузки к месту, собственно, стройки. Да, можно просто таскать по одному пеноблоку, но займет это больше времени, чем по два, так как они легкие, 25-е пеноблоки, таскать их можно по два, но по два неудобно друг на друге таскать. Поэтому в металлоломе нашел вот такой каркас от школьного стула и сделал из него не что иное, как захват для переноски пеноблока. После этого переносил все в два раза быстрее. Конечно, пристройка у нас небольшая, и кто-то скажет, что я дольше делал этот захват или переноску, приспособу для переноски пеноблока. Ну, пока я соглашусь, да, время нужно какое-то потратить, но теперь они у меня есть, и на следующий объект уже мне не придется их делать, это, кстати, касается и следующих самоделок, о которых я буду говорить. Они у меня есть, мне делать их не придется, но, в принципе, следующие делаются очень просто самоделки. Так, ну вроде блоки перенесли, теперь их нужно положить. Класть будем на клей, или точнее клали на клей. Кладется быстро, легко, удобно. Самое долгое в процессе кладки, наверное, занимает нанесение самого клея. Поэтому было решено сделать приспособу из шпателя и обрезков сотой доски. Получается вот такая вот каретка для нанесения клея. Кладка с этой приспособой пошла в два раза быстрее. После того, как прошли пару рядов, необходимо делать связку. Мы делали это арматурой. А для того, чтобы не было перерасхода клея и не было толстых швов, вообще все выглядело более-менее красиво, арматуру надо утопить в пеноблок. То есть нужно сделать штрабу. Можно сделать это просто болгаркой, но тогда будет очень пыльно, шумно. и и вообще неприемлемо. Продаются также специальные приспособы, но где их купить, искать вот это долго очень. Было решено сделать очень простую приспособу, скрутив всего лишь две доски и накрутив в них саморезы. И теперь легким движением, без шума, без пыли, быстро, легко, удобно делается штраба на том расстоянии, где накрутили сами эти саморезы. У нас пристройка маленькая, одноэтажная, и одной штробы посередине с вложенной туда десятой арматурой будет достаточно. Как я уже говорил, блоки кладутся легко, потому что они ровные, наклей, тоненький слой, все это быстро кладется, но на самом деле не такие уж они и ровные. Немного все равно друг от друга блоки отличаются, и по высоте в том числе. Получить мы можем вот такую ступеньку, которая влияет на дальнейшую укладку, чуть-чуть будет уходить все это, ширина слоя опять-таки меняется, перерасход клея некоторые происходит И надо как-то сравнивать вот эти ступеньки, и тогда получится близкая к идеалу кладка. Для этого продаются специальные рубанки. Мы же пошли другим путем. Поехали в хозяйственный магазин, купили вот такие вот пилки. Они там, кстати, стоят по 8 рублей. Мне даже кто-то в комментариях писал, где то такие цены нашел, ты при коммунизме что ли живешь, может быть у тебя блоки по 40 копеек. Но, друзья, на самом деле мне некого там обманывать, реально они стоят по 8 рублей, эти пилки по дереву. Ну, посмотрите, кто где живет. Я вот живу в Московской области в 2020 году. Пилки стоят 8 рублей по дереву в обычном хозяйственном магазине. Ну, в комментариях попрошу вас написать, если вы где-то видели у себя такие пилки, сколько вот они вообще у вас стоят. Ну, просто интересно. Далее я эти пилки попилил пополам и вклеил каким-то двухкомпонентным клеем в деревяшку под углом, ну, по-моему, 60 градусов. Получилось вполне рабочая приспособа, теперь эти ступеньки легко убираются. Вот такими нехитрыми приспособами мы пользовались во время строительства и потратили меньше сил, чем могли бы потратить без этих приспособ. Сейчас идет уже этап крыши, и скоро уже пристройка будет готова. А на этом на сегодня все. Оставьте своих пару слов в комментариях насчет таких самоделок, полезные или не полезные, как считаете. Ссылки на китайскую оснастку с Алиэкспресса и на инструмент, которым пользуюсь, я оставлю в описании. Заходите, смотрите, покупайте. Я Все, что у меня есть, я там по этим ссылкам покупал. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным для вас. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Спасибо вам за просмотр, желаю хорошего настроения. Пока-пока.